Когда-то Афганистан был океаном стабильности. С 1933 года страной правил монарх Мухаммед Захир-Шах. Он проводил различные либеральные реформы, например, расширял полномочия парламента. Запрещал членам королевской семьи занимать государственные посты. Кстати, ему приписывают вот такую фразу. В Коране нигде не сказано, что Аллах против научно-технического прогресса. Так почему с ним надо бороться? При нем расширялись права и свободы женщин. Что, женщины имеют доступ к образованию? Фу, какой разврат. В то же время при его правлении этническая группа Пуштуны пользовались привилегиями, что вызывало неодобрение, потому что Афганистан это многонациональная страна. В 1973 году его двоюродный брат Мухаммед Дауд при поддержке левых сил совершил государственный переворот. После этого Афганистан стал республикой, а сам Дауд стал президентом. Он был чересчур авторитарным правителем, боролся с оппозицией, установил однопартийную систему в угла со своей партией. Это раздражало племенных лидеров, а тот факт, что Дауд строил далеко не социалистическое государство, разочаровало левые силы. В апреле 1978 года был застрелен один из политиков коммунистической партии. В народе ходил слух о том, что убийство было устроено по приказу Дауда, поэтому процесс похорон быстро превратился в митинг, что раздражало самого Дауда. Итак, тебя обвиняют в убийстве одного из видных членов оппозиционной партии. Эта партия имеет большую популярность. Твои действия? Конечно же, тупо взять и арестовать лидеров этой партии. Это же всегда работает, особенно когда к тебе армия нелояльна. В итоге в этом же месяце произошел военный переворот, благодаря которому к власти пришли коммунисты. Страна стала называться Демократической Республикой Афганистан. Была установлена однопартийная система во главе с Народной Демократической партией Афганистана. Генеральным секретарем стал Нур Мухаммед Тараки. Придя к власти, коммунисты начали проводить довольно радикальные реформы во всех сферах жизни. Благодаря первым реформам конфисковалось движимое и недвижимое имущество крупных землевладельцев, снижались цены на ряд товаров первой необходимости, принимались меры по улучшению снабжения населения. При этом землю нельзя было продавать, сдавать в арену или дробить при передаче по наследству. Были существенные изменения, связанные с браком. Запрещался принудительный брак. В стал обычай выкупа за невесту. Появились возрастные ограничения вступления в брак. Также женщинам разрешалось не носить чадры. но ну, это покрывалось головы до ног. Все эти реформы вызывали недопонимание у населения, так как афганцы были очень религиозны. А все эти изменения противоречили местным обычаям. Вообще эти реформы могли бы получить популярность у народа, если бы они проводились не так быстро и более грамотно. Изменения были слишком быстрые, и народу казалось, что все это посягательство на традиции. Итак, тебе как руководителю страны известно, что твой народ чересчур консервативен, и все, что направлено против старых порядков, он воспринимает в штыки. Что ты будешь делать? Ну, наверное, не будешь бороться с религией. Да. Велась активная пропаганда атеизма и борьба с религией. Ситуация усугублялась еще противостоянием между однопартийцами. В народодипократической партии Афганистана существовало две фракции – Хальк и Парчам. Во фракции Хальк были люди из сельского населения, и в большинстве своем пуштуны, придерживались радикальных взглядов. А во фракции Парчам были городские среднего и высшего классов, и придерживались более умеренных взглядов. Какой бы фракции вы присоединились, пишите в комментариях. Нур Мухаммад Тараки был лидером Хальк и активно боролся против парча. Однако в самой фракции Хальк тоже были разногласия. Когда Нур Мухаммад Тараки находился за границей в сентябре 1979 года, был проведен чрезвычайный пленум ЦК партии, где было принято решение исключить Тараки из партии якобы по состоянию здоровья, а через месяц его задушили подушками. Вместо него генсеком стал Хафизулла Аминь, э, в смысле Амин. Хотя, учитывая его дальнейшую судьбу, Аминь тоже не помешает. Он установил личную диктатуру и развернул террор не только против исламистов, но и против бывших сторонников Тараки. Проводились массовые репрессии. Это еще больше расшатывало и так хрупкий афганский режим. Давайте подведем небольшой итог. К декабрю 1979 года реформы, проводимые Компартией, не получили поддержки от населения. Бестолковые репрессии дестабилизировали ситуацию в стране. На территории часто происходят вооруженные восстания, оппозиции, которые пользовались поддержкой у народа. Все шло к полномасштабной гражданской войне. И опять же, лидером Афганистана является крайне неадекватный человек, который вел страну к дну. Теперь поговорим про внешнюю политику. До Апрельской или Саурской революции 1978 года между Афганистаном и СССР были довольно дружественные отношения. Формально Афганистан был нейтральной стороной в холодной войне. Однако в 1978 году, неожиданно для советского руководства, к власти пришли коммунисты. Афганистан начинает ориентироваться на СССР и укреплять связи по целому ряду направлений. На учебу в СССР направляются афганские студенты. Происходит строительство целого ряда промышленных объектов в Афганистане. Расширяется военно-техническое сотрудничество. В общем, Афганистан вошел в сферу влияния СССР. Когда Хафизула Амин пришел к власти, он начал вести себя непредсказуемо, то есть... Пытался вести переговоры то с США, то с Пакистаном, то с еще какими-то странами, не дружественными к СССР. Действия Амина подрывали авторитет и так не популярной коммунистической партии из-за репрессий. Некоторые арабские государства и американцы со своими союзниками, среди которых внезапно Китай, в это время также не тримали и активно спонсировали противников режима. В итоге восстание исламской оппозиции становилось все больше, а ситуация все больше выходила из-под контроля. Правительство Демократической Республики Афганистан около 20 раз обращалось к СССР за просьбой вести войска. Такое ощущение, будто я рассказываю про сетевую игру, где человек, играющий за СССР, случайно не туда нажал из-за огромного количества запросов. Но вернемся к Афгану. Дабы хоть как-то улучшить положение, советское правительство все-таки соглашается вести войска в Афганистан. Однако тут не все так просто. Формальной целью ведения советских войск являлась поддержка режима ДРА что так и есть. Но в то же время СССР понимал, с таким гениальным кинсеком этот райский уголок далеко не уйдет, поэтому было принято решение его убрать. Первоначально Амина пытались отравить, однако он выжил благодаря советским врачам, которые не были предупреждены. Когда уже были введены войска, была произведена вторая попытка. При помощи КГБ был проведен штурм дворца, где ликвидировали Амина. В итоге новым кинсеком стал Бабрак Кармаль, который по факту был ставленником СССР, а также являлся лидером фракции Парчам. Но к нему мы еще вернемся. Стоит уделить особое внимание на то, как отреагировал мир на вот войск. Естественно, страны Запада осудили СССР, говорили, какой он плохой, вторгся в Афганистан, что стало поводом для бойкота Олимпиады в Москве более 60 странами. Хотя это не вторжение, а помощь афганскому правительству, как в свое время США помогали Южному Вьетнаму, но это не важно. И можно, а с этом нельзя. В афганском обществе вот войск также воспринимался как вторжение, а демократическую республику Афганистан как марионеточное государство, из-за чего правительство ДРА оказалось в изоляции. СССР рассчитывал, что он сможет быстро стабилизировать ситуацию, войти и выйти приключения на один год. Однако все произошло иначе. Исламскую оппозицию, которую называли маджахедами, или как их еще назвали в СССР и ДРА, душманами, так и не удалось подавить. Ну что ж, давайте подведем итог, почему так получилось. Вот войск должен был ослабить маджахедов, но получилось все наоборот. Исламисты объединились и укрепили свои позиции. США, Пакистан, Китай и другие страны всячески поддерживали душманов, причем эта поддержка с каждым годом увеличивалась. Горная территория позволяла исламской позиции легко скрываться. Очень важную роль сыграл Пакистан, где маджахеты тренировались, вооружались и прятались. Также в этом конфликте впервые себя проявляет бизнесмен-террорист Усава Бен Ладен, который спонсировал душманов. Но маджахедам нужны были деньги, поэтому они придумали гениальную систему. У крестьян скупался по дешевке маг, из него производили героин, а затем продавали его. Американцы закрывали на это глаза, так как понимали, что без финансов маджахеды не смогут одержать победу. Из-за этого активно развивался наркобизнес, и Афганистан в будущем станет одним из лидеров поставщиков наркоты в мире. Да, вот такие дела. Но вернемся к дыра. Задача нового генсека Бабрака Кармаля была попытка расширить поддержку правительства. Прекратились массовые бессмысленные репрессии, была проведена амнистия, подтверждались права верующих и духовенства. Земельная реформа 1978 года, которая в свое время значительно ударила по авторитету партии в обществе, была пересмотрена и, скажем так, ослаблена. Был изменен флаг. Теперь он больше походил на тот, который был до коммунистов. Однако Бобрак Кармаль не смог улучшить положение. Имидж партии был уже испорчен. Армия Демократической Республики Афганистан была слабой. Часто происходили волны дезертирства. Первоначально планировалось, что советские войска будут охранять ключевые точки, дабы правительственные войска освободились от этой обязанности. Но из-за, как я говорил ранее, слабой армии дыра... Светы вынуждены были участвовать в боях вместо Афган. Проходило время. СССР вкладывал огромные средства. Однако это не давало никакого положительного результата. Положение усугублялось падением цены на нефть в 6 раз к 1986 году. В 1985 году к власти приходит в СССР Михаил Горбачев. Он меняет внешнюю и внутреннюю политику, ну вы, я думаю, так это знаете. Как вы относитесь к переходу нашей страны к рыночным отношениям? Нормально. Благодарю. Это действительно здорово, вы знаете. Я вам, я вам больше скажу, знаете. Мы сейчас стоим на пороге принятия таких решений, которые будут иметь огромные фундаментальные последствия для всех поколений советских людей. Я бы, знаете, даже сказал непоправимые последствия. В этом же году Афганистан покинуло шесть полков. Видите, что политика по Кармали кармале не дала никаких положительных результатов. СССР, благодаря своему влиянию в Демократической Республике Афганистан вместо Бабрака Кармаля, генеральным секретарем становится Мохаммад Наджибулла в 1986 году. Он проводил политику национального примирения. В 1987 году правительство Дыра выступило с программой, предусматривавшей прекращение огня, приглашение оппозиции к диалогу и формирование совместного правительства. Также Наджибулла проводил либерализацию страны. Появился пост президента, который занял он сам. Допускалось применение шариата. Та самая земельная реформа была полностью отменена. Страна была переименована в Республику Афганистан. А Народно-демократическая партия Афганистана отказалась от монополии на власть. Но создать многопартийную систему не удалось, потому что парламентские выборы проходили с нарушениями. Из-за чего их бойкотировала оппозиция. И в итоге никто из ее деятелей не вошел в парламент. В 1988 году представители Афганистана, Пакистана, СССР и США подписали Женевские соглашения, благодаря которым США и Пакистан больше не поддерживали маджахедов, а Советский Союз, в свою очередь, обязался вывести войска. Таким образом начался процесс вывода советских войск из Афганистана, который закончился в 1989 году. Надо сказать, что в данном случае Михаил Горбачев не стал тупо сдавать позиции СССР, как это было с Германией. Теперь правительство Афганистана осталось наедине с душманами. Но при этом США и Пакистан не поддержали маджахедов. Кроме того, хоть СССР и вывел свои войска, он по-прежнему продолжал оказывать помощь Афгану. Поэтому в целом правительственные войска успешно справлялись с атаками маджахедов. Однако тут появилась другая проблема. После вывода войск возобновилась борьба между двумя фракциями внутри партии – Парчам и Халик. Дошло это противостояние до того, что была попытка переворота с целью свержения Наджибулы которая оказалась неудачной. В 1990 году Народная демократическая партия Афганистана отказалась от ленинизма-марксизма и была переименована в партию Ватан. В сентябре 1991 года между СССР и США было подписано соглашение, согласно которому Советский Союз обязался прекратить оказывать поддержку Афганистана с начала 1992 года. И действительно, СССР прекратил поддержку в 1992 году. А знаете почему? потому что его самого уже не было. Это соглашение окончательно деморализовало правительство и армию. После распада Советского Союза, республика Афганистан продержалась до апреля 1992 года, после чего ее ликвидировали маджахеды. Однако мир на этой земле так и не наступит. Вскоре началась бойня между группировками маджахедов. Затем с 1996 года и по сей день правительство Афганистана при поддержке сша и россии борется против талибана который по факту ничем не отличается от того же игила ну что ж пора подвести итог демократическая республика афганистан был слабым режимом который существовал исключительно благодаря поддержке ссср тем не менее за те годы которые существовала эта страна было огромное количество плюсов так например строилась инфраструктура было построено огромное количество школ и больниц образование было бесплатным безграмотность была устранена Медицина активно развивалась, строилось жилье, причем хрущевки, на которые часто жалуются у нас в СНГ, на сегодняшний день считаются элитными зданиями в Афганистане. Естественно, все вышеперечисленное было достигнуто за счет помощи Советского Союза. Как я говорил ранее, гражданская война продолжается по сей день и не планирует заканчиваться. Что интересно, современный Афганистан это страна, которая с одной стороны находится в сфере влияния США, а с другой в ней наблюдаются пророссийские настроения. Так, например, Афганистан один из немногих, кто признал Крым российским. В общем, я не знаю, что еще сказать. Всем спасибо за просмотр, ждите следующее видео. Выйдет оно, кстати, как обычно, через 5 лет. Всем пока.